Здарова, народ, с вами Артур, с вами мы продолжаем играть Грис мод на режиме Dark RP на сервере Galaxy RP с машинами Ссылка на группу сервера будет и IP его в описании, если что, если захотите зайти поиграть А сейчас мы начинаем за какой-нибудь проф играть Я хочу, Саня, ну, то ли за легальную, то ли не за легальную погонять У меня есть вроде бы VIP-ка на сервере, которая позволяет мне брать более продвинутый проф Допустим, ту же самую улучшенную версию вор. вот что у него есть вы можете грабить людей, взламывать дома, разрешено иметь тяжелое оружие, а у обычного вора, кажется, есть запрет. А нет, тоже можно. Все понял. А в одиночку я могу действовать? Запрещено грабить в зеленой зоне. Давайте попробуем эту профессию, мне интересно. О, воровство. Еще когда я играл на сервере gmodbest.ru, я мог подходить к людям и воровать у них тогда еще денежки. А на уебаничке РП была возможность также обворовывать инвентарь и то, что у человека в руках. Так, вот можно он человека найти. Но только не в зеленой зоне, а то это ну, будет нарушение. Она на РП, наверное. Видел... Вы... Я видел пистолеты. Опа, опа, а, опа. Вызывал? Ну, ну это чем прикол, я так как бы вижу то, что ты менял проф, и я тебя сажу в тогда за Джопабус. А что тут, пацаны, Джопабус? Да, прости меня. Ух ты, сука, сажай да, его да, нахуй, сажай, сажай, суку. Отмен, сажай пидараса. Джопабус же это, это пиздец. Ты, кстати, окна не заделал, дядь? Да, Какой стенах грабитель дом сегодня не можешь да, обустроить? Так, ладно. Мне нужно найти банду, которая будет вместе со мной взломывать дома. Вон там как раз-таки есть квартирки. Ну, блин, там мне кажется, то, что будет э, она не пустая. Там кто-то будет охранять ее. О, чувак, стой, стой, стой. Ты случайно оружие не продаешь? Пошли отойдем. Слышишь, ты мне нужен будешь, ты мне нужен будешь на 5 сек. Вот тут встань, встань. Вот продай мне здесь ТМП, ТМП ящик. Сколько он стоит? Тяжелое оружие, также, наверное, к тяжелому относятся дробовики какие-нибудь. Но я точно не знаю. ТМП есть у тебя пистолет, пулемет какой-нибудь вот Скажи, что у вот тебя из автоматов есть, там дробовиков каких-нибудь. У тебя есть оружие? Так, ну окей, у него калаш. Ты мне можешь э, продать оружие, нет? А, ну донат так донат, хер на него. Ты мне продашь оружие или нет? Ладно, все пошли от этого затупка. Я тебе кое-что покажу. Пошли. Где он? Че ты ходишь за нами. Пошли. Тут кто-то двери дергает туда-сюда. Так, вон там, кажется, должна быть квартирка. Ребяша такое. Так, литные бандиты прикрывай надеюсь все обойдется о взломал заходим заходим для заходим. пусто пусто пусто пусто эй-ей-ей-ей эй, эй, эй. а что, не могу отсюда ничего взять для вообще что ли ничего нету у него М -м, класс, пошли тогда в другую комнату посмотрим Ты что здесь делаешь? А ну-ка стоять, стоять, стоять! Стоять, сказал 15 тысяч на пол, либо убьем Следи за ним Рещи Все, гуляй отсюда, гуляй быстро, я тебе сказал Пошел вон отсюда Все, валим, валим, валим валим. Так, пацана ограбили Надо быстренько поделить На двое Награбленное Стой, стой, стой, на, на, на половину 7500 Все, ну это половина, считай Бля, Смотрит, смотрит на нас Палит, палит, палит Окна мне кажется, что-то есть Слышишь, что? У меня есть идея туда забраться И посмотреть, что там вообще такое Пошли на крышу, пошли на крышу Ребят, ребят, хозяин Хозяин мне нужен ага. А тут открыто, ну ладно, окей Слышишь, тут Пропы невидимые, лол Че тебе? Че тебе? Да мне на крышу надо, можешь пустить? Можешь пустить на крышу меня? Проходи, я открыл. Хорошо, пошли. спасибо. Пошли, пошли, пошли, Так, думаю, забраться с ним на крышу. Опа, на, ты тут что делаешь? Или я вылез в окно. Чужой проб, ну... Он ломается спокойно. Так что не ссыкаем. Жаль, тут нету у продвинутого вора паркура, чтобы я мог быстренько передвигаться по всяким там зданиям или поверхностям. А, еще и дверь, но ну, окей. Будь у меня паркур, конечно, все бы было бы немного проще и, не знаю, быстрее. Так как я бы просто забрался бы на дом и взломал бы двери, а этот бы прикрывал мне, может быть, Давай-давай-давай. Там кто-то есть. Ни хрена себе, там 145 тысяч награбили, ребята, ё-моё. Ну, если вы захотите, конечно, я бы собрал бы банду к следующей серии и, ну, не знаю, ограбил бы банк, попробовал бы хотя бы. Набирал бы банду, ну, не на серии из рандомных людей, а из ребяток, которые сидят в дискорде в онлайне. То есть, кому повезет, тот, ну... Получается, и будет. Залетаем. К стене. К стене сказал. А откуда вы. Как вы, вы могли. Какая тебе нахуй разница? К стене как лицом. Вы вы быстро, блять. Как вы могли здесь здесь появиться, алло? Это, это, это неправильно. Ебашево! Как мы здесь появились? Как вы... Он закрылся, блядь. Он закрылся, он закрылся. Тихо, тихо, тихо. Смотри здесь. Двери смотри. Так, я пока взломаю. Надеюсь, он не прострелит меня. И не убьет за две секунды. Как это бывает на большинстве серверов. Но хотя бы здесь то ли админ прислушался главный к моим просьбам, он сделал хотя бы хитмаркер, чтобы можно было понять, когда ты попал по противнику или нет. А то когда, ну, попадаешь, обычно там либо кровь отлетает, либо что-то еще такое. Почти! блять заново ломать, ну -мо, моё Нахера я поменял быстренько на пистолет? Надо будет все какой-нибудь автомат взять по-любому, потому что я с этого стрелять не могу вообще. Взломал Так, нагрузка Слышь Стой, стой, стой, стой, стой Давай сейчас сначала порешаем этого типа Чтобы он ничего не вспомнил Пока сюда сложим И этот тоже сюда Бля, он нам их типа оставил или что? Он здесь сидит Смотри, чтобы спину не зашел никто, хотя я вот так буду проглядывать еще. скажу, когда взломаю до конца, так, если он сидит здесь, то надо, блин, как-то его быстренько сразу уработать, чтобы он нам не помешал, потом надо будет унести маники, ё-моё, их же, блядь, дохуя, ну хотя бы штуки две надо точно утащить, почти взломал, иди сюда, вон он слева, Так, надо их вытаскивать, надо вытаскивать маленький, чувак. Слышишь? Выходи сейчас первый, выходи, выходи, выходи. Прикрывай, но что ты с автоматом. Оно, конечно... А, ломается, окей. Четыре сейчас выпадет из... Если... Лол. Четыре тысячи изи. Стой, надо патров купить. Куда он побежал? Ё-моё. Я сейчас, смотри, вытаскиваю их, а ты прикрывай. Выходи, выходи, выходь. Просто смотри, вход. Так, первый есть. Надо так быстренько сработать, все сделать. Опа, опа, опа. Там какой-то хуй. Открыл две или это свой, нажал на кнопку. Так, быстренько вытаскиваем. Так, так, так. Так, так скринчик надо на память сделать. Вон он! Готов. Я прям в голову ему засадил. Ммм, кайф. Прикрывай, прикрывай, прикрывай. Отсидимся у оружейника. У оружейника надо отсидеться. Главное, чтобы мы просто не подохли к чертовой матери. У меня еще и еда заканчивается. Надо будет все вытащить. У нас даже получается в идеале все четыре вытащить маника. Но если мы их еще дотащим до этого оружейника, то все будет отлично. Так, раз. Два. Он еще третий. И четвертый. Скидывай сюда, скидывай. Скидывай, скидывай сюда. Ладно, давай я сейчас сам. Думал, не против будет, если мы у него поживем. Слушай, короче, такое предложение есть, ему, чтобы он нас не сдал, один маник отдать, и чтобы у нас все равно все пучком было. А то он может скрысить все эти маники и потом на них сам сидеть. Так, дверцу закроем. При... Смотри, чтобы никто не зашел. Я сейчас пойду с оружейником поговорю. Челябинск, Челябинск, а, у меня есть, тебе разговор есть, у меня Таки. к тебе разговор есть. Уйди отсюда. Да. Пошли наверх. Какие Челябинск, а пошли я наверх я поговорим я с тобой. И надо, чтобы никто не, не зашел наверх. Ты куда да. лезешь? Ой. Блять, козлы тупые. Ну ничего, он нас закрыл все равно. Черябинск, иди сюда. О, ну отлично, хоть так. Короче, нам надо у тебя отсидеться. Срочно. У тебя есть еда? ну Вы сидите, я вас прикрою. Все, готов. Тупой пидор, соси. Ну, сидите, я вас прикручу. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, бабки собираем. Но, в крайнем случае, мы их просто уничтожим, эти сраные маники и все. Этот дебил еще лезет постоянно к нам. Свали отсюда. Свали! Нет, не, не через этот вход. Здесь нельзя идти, иди отсюда. Блин, надо их вообще не пускать сюда. Так, В идеале можно заблокировать все вот эти вот дверцы. Ну как все, тут же два входа, насколько мне известно. Один снизу, а другой сверху вот здесь. Но я могу его закрыть спокойно. Ты что ты делаешь, ушел отсюда? блять ⁇ долбоебы блядь, блядь. понарожают сука выродков блять так мне надо отхилиться срочно потому что всякие довины идут сюда и я еле-еле с этим револьвером саным обороняюсь надо что-нибудь сделать придумать но этот прикрыл Вход, только я не знаю, как он забрался То ли паркуром, то ли еще как-то Надо окна позакрывать хотя бы Для приличия Но сейчас тут у меня... О, у меня шаптечки доступны, класс Хотя бы так В Челябинске есть еда? Есть еда Челябинск Я... Ну, конечно, сейчас А, за заблочил Да что он делает? Ты что делаешь, еблан? Есть пожар, есть пожар, ты... Убивай маники все, сливай все маники. Так, зовем админа и жалобу на него за РДМ и ФРП, то есть он выбегает с оружием на человека, у которого уже оружие стоит. Насколько мне известно, он вообще был уже у нас в квартире не первый раз, и он опять то ли пришел ХЗ. Наверное, еще и нолар будет. Админ, ТП. Tp. Сейчас подождем администрацию Думаю быстренько, они тэпнутся, разберутся с нами Да накажут того козла Но Мы нафармили примерно 1020 С этим человеком Только я хз, куда он делся Я все спиздила его убили Нормально Вот пацану не повезло Думал, у него там автомат какой-то, а у него, блять, пулемет целый. А где, собственно, админы? Я с... не знаю. А, админ. Смотри, куда едешь. О, о э, слушай, у меня жалоба на человека. Он пришел с автоматом начал расстреливать всех, кто... кого видит вообще в домике. Он меня убил с калаша, кажется. Ну, посмотри в логах. Я просто не помню точно его ник. Так, а может быть и помню, но это не точно. Дэн Миновка. Дэн Миновка у него ник. Он за грабителя играет. А у грабителя, кажется, ребят, правило есть. То, что он не может вроде бы один делать все это. Грабитель. А, нет, это вообще та же самая профессия, как и бандит. Просто он сам подписался так. Ой-ой-ой, бля. Все логи в его калаше, заебись. Ну, тыпни его, да подсади в джел. Просто он забежал, застрелил меня просто так. Итак, долбоебус, объясни причину, почему ты забежал, нас расстреливать начал. Во-первых, мне сказал друг то, что вы там. Я пошел туда, и я вижу тебя. И что-то, что, то, что там мы лежат там... -принтеры. Ну, я хотела, Ты один за зашел в квартиру, там, где... где неизвестно сколько людей сидит, дом, да? Дом. Ну, я что должен прям знать, то, что там будешь ты и кто Ну, и кто ты должен хотя хочет... бы для уверенности взять с собой хотя пару-тройку человек, а не один идти. Мамкин Рэмбо, блядь. Ну, как бы пару человек брать, я не буду так и так. Ну, не будешь тогда, сиди а, нахуй в джале, тупой его, пес. Сиди, нахуй, тогда в я ты еще раз говорю, я, блядь. Тупо не тупо. будет он брать пару-трех человек для ограбления. А это и не ограбление, это наша хата. Ты, ты взломал нашу хату. Какая наша ты, хата, взломал сука? Взломал. Я Поверь, сижу в квартире, блядь, этого оружейника. Как его называть? Забыл уже. Челябинск, его ник. Я попросился у него пожить, да, и все, он меня впустил. Чубы нет. А твою хату я давно распиздил и ограбил. Ну-ка, все, спасибо огромное. Все, разобрали с тупым пидором. Оценка работы администрации. Плюс реп. Ее. бой Это отлично человек отработал, быстренько все сделал. Так, тут... Машинки всякие есть, но... Defender... Не-не-не, куплена у меня вот эта машина. Вернуть. 116 долларов. Я могу проехаться хотя бы на ней. Надо будет банду собрать в любом случае. Потому что без банды, но я один тут особо ничего не, не зарешаю. Даже с этим револьвером, который почти ваншотит в голову. Мне нужно будет какое-нибудь хотя бы прикрытие. Мне нужен в идеале калаш какой-нибудь, либо, не знаю, дробовик. А он чинит нам. Калаш 40, у меня 10. Ну окей, на 45. Okay. Все, машина цела, отлично, молодец. Хотя бы фары работают. 306 долларов. Ну, пока отхожу с револьвером Другие своим. И Сколько? Вот почему ты мне сразу про дробаш не сказал? Я бы его сразу с тебя забрал. Цена какая вообще? Стандартно 20. 20 тысяч за ящик? Да. Но дробаш... Ну, давай 20 хотя бы 3 тысячи. Так, ну купил его, короче, у него дробовик с калашами. Че, можешь со мной поработать да. хочешь? Давай. Ты будешь нам, короче, оружие поставлять, и что у тебя отсиживаться был в магазине? Ну-ка. С деньгами не обидим, залезать в тачку. Не-не-не-не, давай-ка ты из-за руля вылезешь, что ты еще увезешь меня куда-нибудь. Так, все, машина закрыта, чтобы никто не залез. Ну, надо найти кого-нибудь, кто будет с нами, не знаю. Взломы там всякие делать, ограбление, что-то такое. Залезай! Давай-давай, иди. Дан, ты вылезай, ты не с нами. Или ты с нами? Оно доступно вообще или нет? Подождите, аграблине доступны нихера себе. Только где она? Так, мне нужно найти еще одного человека, который будет с нами. Что это, что, такое? Не знаю. Где банк вообще? Где банк, расскажи. Банк? Да. Не помню. Блин, мне нужен просто банк срочно Я хочу Депозит внести Че ты стоишь возле тачки, слышишь ты, дядя? Я сейчас посмотрю, если найду, тебе скажу Где банк, пацаны? Расскажите, как до банка добраться О, давай с нами будешь Снимаешь? Тихо. Где банк, скажи. ХЗ, слышишь? Ты когда в больницу приедешь, то что там, ну, что у тебя операция? Ты заткнуться можешь? Где банк, скажи. Если не знаешь, что молчи. Хм. Опа, она. Опа, она. Ребята Я приехали. На это чья база вообще? Кто это? А это наше, наше, здорово, наше, здорово, поехали. пацаны, где банк а находится? Свои, давай, Ребята, где банк? Ограбление началось, ребят, быстро побежали, быстро ограбление, ограбление, ограбление, побежали, побежали, побежали. Пойдем, пойдем, пойдем. Ментов расстреливаем. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Здорово. Мы поможем. Мы поможем. Мы поможем. Но ну, не стойте, не тупите. Давай, дай я пройду. Так, 6к есть. Давайте я Ля-ля-ля, сколько бичи налетело. Да уйди. Так, есть 6000. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Сара, приехали. Вы слышали этого ребенка? но ну, ну, я хоть 6000 вытащил с ограбления. Вот мои... тихо, тихо, тихо. Все, все. Вот? все, ограбление закончилось или что я не понял? Вот, вот мои, вот мои, блин. Все, блин. Мои! Ты можешь не орать? которые Да, кто тебе сказал? Слышишь? Ты меня уже бесит начинаешь. Добираем последние гроши из банка. Менты, менты! Пацаны расстреливаем их. Ограбление, блядь. Где еще менты? Все, теперь можно домой валить. Ну, если это можно считать домом, я вообще хз, как я сюда заехал. Мне сказали, тупо, это свои, заезжай. Ребят, впустите, у меня тут машина стоит. Так, все, отлично. Машина целая, отходим, да, нормально. Дай чуть-чуть перегоню его вон туда, чтобы было проще выезжать. Вот так будет лучше, да. Они тут еще ничего не обустроили? Ну, ладно, окей. Пошли, дадим. Пошли, идем, пошли. Короче, он видишь, дом. можно двери отремонтировать. А, лоу. Ну, ладно тогда. Отремонтировали, блядь, двери, называется Убери радио свое нахер Уйди отсюда с своим радио Ушел начинается Радио начинает свое говно крутить А потом его никто не может, не знаю, вырубить Мне так как-то включили Какое-то дерьмо на сервере Каком-то Через радио вроде было. И на полкарты было это все слышно. Я в итоге тупо перезаходил. Отлично, на 135 тысяч. Ну это уже, конечно, не 145, там тысяч, не 150. Но все же, больше сотки ребята награбили. И мне 1010 точно перепало. Он спокойно бегает. Только ограбили банк, они здесь уже шарятся. Не знаю, крутят там мячик, бегают, пинают. А мне нужно банду набирать для ограблений. Пацаны, пацаны, пацаны. У меня есть э, дело, у меня есть дело. Не хочешь там нами сгонять? Ты не хочешь там нами сгонять? Ну пойдем туда. Ну поехали. Так, тихо, давай я за руль. Я лучше всех вожу. А -а -а. Ну сейчас выехать надо нормально. Вообще можно, в принципе, двери ремонтировать, как думаешь? Вполне такое прибыльное занятие. Ну, мне кажется, это очень выгодное занятие. О, ну вот. Слышь, стой, стой, стой, мы есть хотим. По, а мне кумыс нужен. Кумыс сколько стоит? Меню бабы, бургер рыба, компот из вишни. Мне тупакумы сношен, понимаешь. Штук 10. Кто даст 1 лям на БМВ? Пиздли бы тебе дали. 180 за штуку. Ну, давай мне тогда 4 штуки. На. уже ну же дядя, давай. но ну, я ж тебе дал 720. Ну, давай. Машину гоняет возле заправки. Так, раз съел, и ХП сразу дает. Вот это самый топчик вообще. Кумыс пополняет. На сотку, в любом случае, сколько бы у тебя там не было. И еще один, еще один давай. Ты мне два, ой, точнее, три дал. Все, а ты давай закупайся, я тебя в машине жду. Так, я пока развернусь. Чтобы потом время на это не тратить. Там квартирка не занята, нет, она пустая вообще. Нахера нам мне тогда не нужна. Будем тогда ждать этого чувака и поедем искать квартиру. Закон подлости. Как только намечается что-то интересное и такое прям грандиозное, то что-то обязательно пойдет не так. В данный момент мне отключили интернет и... Не знаю, как долго это продлится, но видос я должен выложить, ну, в воскресенье, в понедельник. Это... Мне так хочется, допустим, потому что затягивать с выходом видоса тоже не хочу, вы ждете его очень долго, а получается вот такая вот жопа. Ну, думаю, вы не обидитесь, если то, что не достает там 10 минуток до конца видео, и все равно поставьте лайк, и подпишитесь на канал, и в следующем видео обещаю то, что будет что-то хотя бы интересное на одном из серверов Galaxy. Если что, айпишник в описании. Всем удачи, всем пока.